Привет автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня мы не столько поговорим о мироустройстве, сколько о том, что происходит в мире. Не политики нет, просто в мире. О теории Загоров рассмотрим эту теорию, насколько она состоятельна, что такое рекурсия и о глобализации. Ну, начнем с чего? Начнем, пожалуй, с театра. Да, Карабаса-Барабаса, золотой ключик. Буратино. Что мы имеем? Ну, это же как бы шаблон все, да? По шаблонам же живем. Вот. Как мир Мир театр же, да? Люди в нем актеры. Вот. Что мы имеем? Мы, соответственно, имеем кукловода, куклу сначала, кукловода, кукладела, Соответственно, имеем зрителей и хозяина театра. Бесконечного числа здесь других сущностей нет. Вот кого мы, собственно, здесь имеем. Вот кого, в общем-то, нужно искать за каким-либо событием. Вот. Это первое. Второе. Теперь о теории заговоров. Насколько они несостоятельны в том плане, что... Нет, заговоры были, да, насколько нам известна наша история, да, ближайшая, далекая. Вот. Ну, были же заговоры, да? Убивали королей, царей и так далее. Вот. То есть заговоры были, мы их отрицать не можем. Вот. Поэтому говорить, что теория заговоров глупость, нет, она не глупость. Но есть такой вид как бы заговоров, когда нам говорят, что а вот затем стоит еще один, ой, вы не видите, там теневое правительство, и начинают нам целую рекурсию выстраивать. Ну, это как, например, вот человек бросает камень, скажем, в реку, да? Мы можем предположить, что есть тот, кто в руку ему этот камень вложил. Можем? Можем. Мы можем предположить, что есть тот, кто сказал этому человеку, куда бросить камень. Вправо, влево, дальше, как сильно. Мы можем? Можем. Мы можем предположить, что есть человек, который сказал тому человеку, да, как далеко бросить камень. Можем? Можем. Также мы можем предположить, что есть человек, который сказал тому человеку, который сказал тому человеку, куда бросить камень. Не так до бесконечности. Вот это такая, так называемая, рекурсия. Вот такие э -э теории заговоров они несостоятельны они несостоятельны по той причине что они очень множат во-первых сущности ненужные да множат и ошибки ошибки то есть понимаете когда программа у них есть избыточность информации чтобы ошибок не переизбыток информации избыточность чтобы ошибок не существовало в данном случае вспомните про такая игра испорченный телефон когда 20 человек, 30, да, выстраивается и каждое какое-то слово на ухо другому произносит. Вот первый сказал там, скажем, кошка, следующий говорит другому там, кошка, кошка, кошка. И в результате может дойти до того, что крайнему с другой стороны будет уже не кошка, а пропеллер. Вот это он услышит, понимаете? Поэтому именно с этих позиций такие теории заговоров, они несостоятельны. Это не имеет права на жизнь. Слишком много ошибок будет. Как говорится, хочешь что-то сделать, сделай это сам. Как говорится, донесешь человеку, как говорится, тета-тет. -а -тет. Ну, наверное, он лучше поймет, чем через десятые уста. Еще о рекурсиях. Кто из вас выстраивал, скажем, зеркальный коридор? Ну, когда два зеркала друг напротив друга. Вот наше внимание приковывают к этому зеркальному коридору и говорят, смотрите, бесконечные какие зеркала, какие они бесконечные, как там все бесконечно устроено, как все фрактально, вселенная фрактальна, как она бесконечна. А зеркал-то всего два. Понимаете? А зеркал-то всего два. А эти отражения, они даже, по сути, не существуют. Вот так. А нас на это ловят. Ну а теперь поговорим о том еще, что в мире происходит. Многие называют это войной, да? кто-то еще как-то называет спецоперацией и так далее. На самом деле у нас есть такой процесс, как глобализация, да? Но почему-то многие забывают, что есть еще и антиглобализаторы, те, кто разрушают глобализацию. Ну вспомните опять же историю, далекую или близкую, или... Как ни строились империи, да, какие бы они ни строились, всегда найдется тот, кто их разрушит. Какие бы корпорации ни строились, всегда найдется тот, кто эту корпорацию продаст по частям, обанкротит и продаст по частям ее, на запчасти, так скажем. Да? Но обанкрачивали же, обанкрачивали специально. Вот. То есть никто не дает сильно вот так вот каким-то корпорациям взять силу. И это происходит здесь и сейчас, сегодня, так же. Как говорится, есть глобализация, есть антиглобализация. Так что играются в игры, ребята. Вам это нужно. Займитесь своей жизнью. Пусть они играются, это их игры. А вам нужно играть в свои. если, Ну, в свои интереснее же играть, да? чем в чужие. В свои игры гораздо интереснее. Ну вот, задавайте вопросы. Подумаю, что можно вам рассказать еще. На этом все. Дорогие автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. До следующего раза.